Николас Мадора в начале 2017 года сказал, мы будем вырываться из окружения, создав свою цифровую валюту. В первой декаде декабря 2017 года было продолжение. Он сказал, эта валюта будет называться Петро, связана с нефтью, судя по всему. И он объяснил, почему Петро. Она будет обеспечена нефтью, золотом и алмазами. Третья декада декабря указ. Николаса Мадура о том, что значит выделяется месторождение черного золота под обеспечение этой валюты Петро. Первая декада января 2018 года. Прямо хроника. Мадура конкретно говорит, что мы в ближайший месяц выпускаем первые 100 миллионов единиц Петру. Конкретно уже определяется участок недр, которые будут обеспечивать эту первую эмиссию 100 миллионов единиц Петру. Более того, он сказал о том, что единица Петра будет приравнена к цене одного барреля нефти. На сегодняшний день это порядка 60 долларов. И дальше, собственно, вот этот паритет и должен сохраняться. На следующий день то, что Венесуэле называется парламентом, высказала свою Фей и сказала, что это нарушение Конституции Венесуэлы. И что вообще это ну, полная глупость. На самом деле... Я занимаюсь цифровой экономикой уже где-то так плотно года-два. Для меня действительно очень много вопросов. Что значит цифровая валюта, обеспечена нефтью? А у вас что, есть ликвидные какие-то резервы черного золота, которые вы можете в любой момент поставить по первому требованию держателя этой денежной единицы Петра? Нет. Эта нефть находится в недрах. Так как вы конвертируете? А, вы, значит, будете распродавать месторождение? Короче говоря, механизма обеспечения нет. Понимаете, вот, скажем, Бреттон-Вудская система, там было понятно. Доллар конвертируется на желтый металл, но и то, не физикам, а только денежным властям. Стран, которые, значит, накопили эти самые резервы зеленой валюты. Вот, хоть какая-то конвертация была, скажем, в классическом золотом стандарте, там любой физик мог прийти в банк и сказать, вот вам бумажка, дайте мне, пожалуйста, металл. Здесь-то этого механизма нету. Венесуэла, она интереснейшая страна во всех смыслах, прежде всего, как богатейшая страна мира дошла до такого уровня. Когда я говорю богатейшая, я опять-таки отталкиваюсь от наших учебников по экономике. Там теория трех факторов производства, у нее же <свят> фактор природных ресурсов. Первое место в мире по доказанным запасам нефти занимает Венесуэла. Первое место в мире по совокупным запасам нефти и газа занимает Венесуэла. И в то же время в Венесуэле такой уровень безработицы. Социологические опросы показывают, что 90% населения Венесуэлы не доедает. Это почти как в этой самой притче про царя Амидоса, который, значит, умер от голода. Сидя находя... на золоте, да. да? Сидя на золоте, да. Вот примерно так же. Я думаю, что, конечно, это фактор, который мы уже упоминали, это фактор неоколониализма. И mm -hmm. в данном случае это, конечно, политика северного соседа. Все произошло в 80-е годы. До этого. Я еще помню, учился в институте, нам говорили, вообще Венесуэла должна быть в группе развитых стран. Я даже посмотрел, в 50 году Венесуэла занимала четвертое место в мировом рейтинге по показателю ВВП на душ населения. В чем причина? Ну, причины, наверное, две. Во-первых, Венесуэла не участвовала в войне. И, во-вторых, Венесуэла богатейшая нефтяная страна, которая уже на тот момент имела и добычу, и экспорт черного золота. А что произошло в 80-е годы? Нам говорят, произошел спад цен на черное золото, но дело в том, что другие страны, типа Саудовской Аравии там, или Кувейта, они нормально пережили это снижение цен на черное золото. А вот Венесуэла, она тоже попала в компанию лузеров. Угу. Там все покатилось вниз. Объясняю, была попытка национализации нефтяной промышленности, частичная, неполная, но даже это уже вызвала такую реакцию со стороны северного соседа. Тогда, кстати говоря, еще советские газеты отмечали этот факт. Mm -hmm. Сегодня я уже выкинул давно свои подсыпки советских газет, но там вот эти события вокруг Венесуэлы 80-х годов, в газете «Правда и известия» они описывались. Поэтому сейчас я внимательно мониторю ситуацию о Венесуэле, и я думаю, что э, там, конечно, будет очень серьезная рубка. А главное, что все-таки Николас Мадура, я так изучал его биографию, он, наверное, хороший человек, он ученик и последователь дела Луга mm -hmm. да. Но вот в экономике он, пожалуй, действительно не очень вы, хорошо вы разбирается. знаете такое обстоятельство, что туда Ротшильды съездили перед тем, как они заявили о, об этом? О крип... да? да? Прямо Венесуэла. Прямо Венесуэла. Mm -hmm. я могу вам в основе это привести. Интересно, и да. Поэтому для меня-то это опять очередной подкоп под ФРС. Они выбивают, там же как... Нефть должна продаваться в долларах везде, потому что это опять обеспечение долларовой всей этой системы. Если они смогут такой крупный кусок, говорит, нефтяные запасы разведанные, перевести из долларов в что угодно, лишь бы ФРСу было хуже, хоть в юане, но лишь бы он только завалился, а там они его добьют. Потому что задача свалить и начать... Но ну, спер... у Ротшильдов тоже должна быть очень тонкая игра, потому что прежде чем что-то валить, надо что-то создать. Понятно, что Китай сматривался Ротшильдами как запасной аэродром. Понятно, что там Китай накопил золото не меньше, чем на 10 тысяч тонн, хотя официальная статистика дает совершенно другие цифры. Но реально мы следим там статистика добычи, статистика импорта. Думаю, что 8-10 тысяч тонн точно есть. Но опять-таки, как Ротшильды могут все это обыграть? Формально это же не на балансе Банка Англии, вот в чем дело. Вот в чем дело. Китайцев очень трудно загнать в какой-то коридор, такой вот управляемый, как с Венесуэлой, где там парламент какой-то что-то выскажется. Там нет парламента. Там есть коммунистическая партия Китая. И там это взаимодействие будет гораздо сложнее, на самом деле. При том, что Китай от биткоинов -то уже отказывается. Там майнинг запретили они, насколько я знаю, опять же. Ну, это... я думаю, что, конечно, запретить майнинг будет крайне сложно. Я не специалист в области коммуникации, интернета, это надо тогда очень хорошо заблокировать все выходы и входы интернета. Если это возможно, то да, потому что если нет, то тогда можно какие угодно указы принимать.